Вы как-то упоминали проблему смешения рас. Действительно ли после смешения рас происходит вырождение рода через несколько поколений? Распространенное мнение, что смешение наоборот улучшает качество потомства. Можно ли как-то нейтрализовать, если прадед моих детей по отцу голоидной расы? Безопасно ли смешиваться с различными национальностями одной расы, например, европейцам? Значит, смотрите, не путаем, Эффекта. Когда мы смешиваем разные крови, это благотворно действует на биологию, повышается живучесть, повышается животная природа, потому что когда мы производим потомство от одного племени, от одной крови, генетика становится слабее. То есть вот этот эффект, когда клеткам мамы и папы, биологии папы и мамы, не надо драться за первенство, а любое развитие всегда происходит на конфликте. Когда мама и папа практически из одной семьи, чего им драться? Они сравнили свои гены и сказали, ну в общем-то, родичи, кто же с родичами дерется, и не происходит такого конфликта. Когда не происходит конфликта, душа рождается очень слабая, она не знает, что такое конфликт и поэтому к этой жизни получается совершенно не приспособлена. Вот так вырождаются династии. Именно поэтому было принято раз в несколько поколений вводить определенную линию крови. Она пробуждает пассионарность биологическую, но всегда за счет чего-то, за счет родовой памяти. Именно поэтому такие линии, как правило, на три поколения лишались родовой памяти. И здесь, что называется, палка о двух концах. Мы оживляем природу, оживляем биологию, но лишаем себя определенного как магического, так и возможно кастового функционала. Приходится ждать, выжидать какое-то время, пока линия крови не устоится, не смешается с другими более благородными линиями и опять не пробудится память. Вот такая здесь палка о двух концах. Либо вымирай, либо память держи. Ну вот если мы посмотрим на все европейские династии, то там именно так и получалось. Тот, кто держал память, те вырождались биологически. Тот, кто все-таки находил необходимость и разбавлял кровь другими, другими линиями, другими ветками, теряли в правах, но все-таки выживали. Что же касается другой расы, здесь вы понимаете, что первенство возьмет именно та раса, которая сильнее. И я вам хочу сказать, что монголоидная сильнее. Европейцы очень долго парились друг с другом, тогда как у монголоидов а, таких проблем вообще не было. А, славянам в этом отношении полегче, потому что те же монголоиды и татарва, -та -та они бегали через Россию туда-сюда, туда сюды И, в общем, нет-нет, свои три капли уронили сухую землю, поэтому, в общем-то, у Русичей все полегче. У нас там такое количество кровей намешано, такой бахыт-компот, что, в общем-то, можно сказать, что с биологией у нас все хорошо, а с, памяти, с памятью плоховато. Вот, мы только-только сейчас более или менее начинаем ее восстанавливать с того момента, когда более-менее начали восстанавливаться и традиции. Традиции не смешения кровей, по крайней мере, по основным ключевым моментам. По основным ключевым моментам. Вот, поэтому здесь нивелировать вы это не нивелируете, просто понимаете, что для родовой памяти взята пауза, если все производить естественным путем. Но можно призвать хранителей рода, призвать родовых обережников, попросить их поддержать в пробуждении родовой силы поддержать в пробуждении памяти, возможно, ни одного потомка, так другого потомка. Как-то распределить родовые дары между всеми, как бы ну, объяснить, что вот ну эпоха такая, но сейчас этот алгоритм уже ну, плохо работает, да, что может быть надо что-то подправлять в консерватории, с этот алгоритм, ну, три поколения ждать, пока не пробудится память, но ну, блин, долго, ну, долго это сейчас. Таки, на таких скоростях живем, что просто невозможно уже ждать. Принести дары предкам, принести ритуалы, съездить на родовое место, поговорить с духом места. Ну, в общем, каким-то образом, ну, упросить родичей, да, изменить алгоритм. И, может быть, получится. Может быть, получится. Сейчас должно получиться. Сейчас даже сами предки понимают, что алгоритмы надо корректировать. Ну, надо корректировать, иначе не выживем просто не выживем. А жить без памяти, жить без магии нельзя сейчас, особенно на смене эпох. У нас и так неплохо получается, но с поддержкой предков всегда, всегда, завсегда получше будет.